Здравствуйте, в эфире новости в студии Аина Исакова. Премьер-министр ознакомился с работой Центра экстренной медицины столицы. У учреждения имеется всего 38 карет скорой медицинской помощи. Вызовы от граждан поступают в электронном автоматизированном виде. Такой метод был внедрен с нового года. Нововведение позволило сократить время реагирования на обращение граждан. При этом в ЦЕМ отмечается нехватка карет скорой помощи для достаточного и своевременного обслуживания населения. Потому есть необходимость закупить машины скорой помощи. Это в ходе осмотра центра отметил глава правительства, подчеркнув, что от здоровой нации зависит развитие страны. Большой приоритет именно здравоохранение и образование. Вот с бюджета в этом году около 48 миллиардов с тратится на образование и, на образование и здравоохранение. Из них около 20 миллиардов только из бюджета тратится на в 2018 году мы построили несколько больниц, но несмотря на это, есть очень большие проблемы, и в том числе скорой медицинской помощи. Решили в этом году, в первую очередь, модернизировать именно системы скорой медицинской помощи. Недавно, когда было выступление нашего президента, там то заобучено, что... Будем модернизировать системы скорой медицинской помощи. Цифровизация, вот я вижу, что уже начато. Надо будет интегрировать другими системами, которые оказывают услуги нашему населению. АКС ГКМБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с ЭВР МВД задержан с поличным при получении денежных средств в размере 40 тысяч сомов заместитель начальника по оперативной работе ОВД Джаилского района Чуйской области в звании подполковник милиции. Установлено, что задержанный вымогал 5 тысяч долларов США у инспектора ООБД ОВД Джаилского района за положительное решение по ранее зарегистрированным материалом в до досудебного производства. Досудебный Производство зарегистрировано в АИС и ИРПП, задержанный во в сизо ГКМБ ведется следствие. В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по первому из четырех уголовных дел, возбужденных ГКМБ по аварии на столичной ТЭЦ. На скамье подсудимых бывшие топ-менеджеры энергосектора и экс-глава НАЦЭнергохолдинга Айбек Калиев. Завершились исследования материалов дела и рассмотрение ходатайств защиты стороны перешли к принятию. Один из подсудимых, экс-заместитель генерального директора электрических станций Бердибека Буркоев частично признал свою вину. Он отметил, что лично не проконтролировал ремонт котельного цеха. Бердибек Буркоев подтвердил, что мог дать команду на включение нового блока, но принял другое решение. По одному из уголовных дел о незаконном проведении тендера по ремонту ТЭЦ 1-майский районный суд приговорил Бердибека Буркоева к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Напомним, по обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся и два бывших премьер-министра. Сапар Исаков и Джан Турюс а также депутат парламента Осмонбек Артыкбаев. В Токтогульском районе Джалалабадской области оперативники межрегионального управления СКМ МВД задержали мужчину, который пытался обменять несколько единиц стрелкового оружия на автомобиль. В автомашине задержанного обнаружили две мелкокалиберные винтовки ТОС-8, одна из которых образца 1962 года, вторая со стертыми номерами. Проводится досудебное расследование, задержанный во дворе ВВС. Решением суда он заключен под стражу. Экспертиза показывает что изъятое оружие является боевым и признала его годным к стрельбе, сообщили в МВД. Ваша женщина намерена жаловаться на акушеров-гинекологов. Женщина ждала тройню, а дня после родов ей отдали только двух детей, сказав, что третьего просто не было. По словам 24-летней роженицы, она несколько раз проходила УЗИ во время беременности. и Каждый раз аппарат показывал, что у нее будет тройня. Последний раз УЗИ женщина проходила в отделении патологии Ожского областного роддома, где также подтвердили, она ждет троих малышей. Но один плод лежит горизонтально и надо делать кесарево сечение. Молодая мама рассказывает, что она просила, чтобы в операционную пустили ее свекровь, однако ей отказали. После родов ей выдали двоих младенцев вместо троих. Как рассказывает роженица, врачи говорят, что третьего просто не было. Родились якобы только двое детей. В свою очередь в Вожском областном роддоме утверждают, что детей на самом деле было лишь двое. Муж роженицы написал заявление на окушеров в Вожскую областную прокуратуру. На авиабазе КАН прошла внеплановая проверка боеготовности экипажа штурмовиков Су-25 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Выполнили задачи наращивания дежурных сил, вывода авиационной техники из-под удара условного противника и прикрытия воздушного пространства от ракетных ударов. Офицеры Генштаба проверили организацию дежурства документы боевой готовности. Внезапная проверка была проведена по приказу комиссии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Контрольное мероприятие завершилось летно-тактическим учением. Летчики отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям на горном полигоне Эдельвейс. Выполнили элементы сложного пилотажа, тактические приемы воздушного боя с применением наступительных и оборонительных боевых маневров на различных высотах. Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин заявил, что подразделения авиабазы подтвердили способность организовать защиту воздушного пространства государства. ОДКБ с надлежащим качеством и в установленные сроки. У Кыргызстана огромный потенциал для развития партнерства в рамках проекта "Один пояс, один путь". С этим мнением согласны многие политологи, общественные деятели, эксперты, экономисты, которые обсудили сегодня за круглым столом тему "Кыргызстан и инициатива "Один пояс, один путь" от прошлого в будущее". Участниками было отмечено, что инициатива данного проекта имеет богатую историю, а также выделили, что благодаря реализации инициативы в рамках проекта наша страна может выступить информационным для обработки и передачи данных, поступающих из Китая в страны других регионов, так и в обратном направлении. Здесь обсуждается вопрос о создании железной дороги, которая будет проходить через Кыргызстан. Вот. И одна из направлений, вот, одного пояс, одним путем, возможно, будет проходить через нашу страну. Вот, вот эти моменты. В тот же момент Кыргызстан обладает большими возможностями в сфере сельского хозяйства, туризма, торговли и во многих других сферах, чем может быть полезнее этому проекту. Вот сегодня мы обсуждаем вот эти моменты, вот, как наши национальные интересы должны быть вот, включены в этот проект «Один пояс, один путь». И сегодня эксперты предоставляют свое мнение по этому, и свое видение, как мы должны, вот, в каком формате должна свести работа с этим проектом. За период работы новой услуги ГНС, а введена она была в октябре прошлого года, 14 945 налогоплательщиков приобрели патент на осуществление экономической деятельности в электронном виде через сайт налоговой службы. Электронный патент можно получить двумя способами – посредством электронного сервиса Кабинет налогоплательщика ГНС на сайте 3w.salec.kg и через ID-карту. Приобретение электронного патента через интернет упростило процедуру налогового администрирования создало благоприятные условия для налогоплательщиков, в том числе сократив непосредственный контакт между налоговиком и налогоплательщиками, что снижает риск коррупции. Налогоплательщикам не приходится идти каждый раз в налоговый орган, так как патент можно приобрести в любое время суток через интернет, не выходя из офиса или дома. А заплатить за патент можно через терминалы, банкоматы или иные устройства, составляющие техническую инфраструктуру по приему и обслуживанию банковских платежных карт. В июне в Кыргызстане пройдет пятый всемирный фестиваль эпосов мира, сообщила начальник управления культуры, искусства и профессионального образования Министерства культуры Дамира Алышбаева. По ее словам, фестиваль будет состоять из двух компонентов. На научно-практическом симпозиуме ученые обсудят вопросы сохранения развития эпического наследия, а в параде культурного разнообразия примут участие монащи, достончи и носители эпического наследия других стран. Дамира Алышбаева добавила, что что в мире есть народы, чьи эпосы известны всем, но не сохранили носителей-сказителей. В Кыргызстане нам удалось их сохранить благодаря усилиям народа и государства, сказала Алышбаева. Также в рамках фестиваля пройдут показ костюмов кочевников и выставка-ярмарка ремесленного искусства. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся в вечернем выпуске новостей ровно в 19.00. До встречи.